Всем привет, с вами портал sk2tv.ru и я, Имба Адольф Ра, ну то есть нет, но ну, то есть не важно. А, я буду вам показывать сейчас, как я спидраню свою собственную игру, которую я сделал на VR а, Давайте посмотрим. Так, сейчас, блин, нифига не видно, кнопки выбирать. Конец.